Валерий, привет. Слушай, что за там народ? Народ какой-то. Валерий, привет! Хотели сказать большое спасибо. Лена потеряла речи от того, как ты ведешь мероприятие. Это круто. Да. Спасибо огромное. Все было супер. Все ребята в восторге, все влюбились. И лично у нас сейчас болит голова, как бы нам почаще видеться. Вот, поэтому будем... Ищем повод. Ищем повод, поэтому, mm -hmm. я думаю, жди звонка, мы скоро поз... позвоним и позовем на третий день, потому что... Mm -hmm. uh... Народ требует хлеба и речи. Хлеб, да, хлеба и речи. Ну, спасибо тебе большое, все было просто на высочайшем уровне. Очень приятно, все супер, все счастливы, мы в втройне, вдвойне и так далее. Особенно тот момент, когда вырубили свет, и я думала, что все, приехали. А тут раз, и Валерий такой, Та и все, и все круто. Спасибо огромное, мероприятие было супер. Вы были просто на высоте, нам очень все понравилось. Все, спасибо большое, будем на связи, до скорых встреч. Пока!